Всем привет! Сегодня у нас в гостях Евгений, сооснователь компании International привет. Auto Club. Евгений, расскажи для нашей аудитории, что у вас за система лояльности, как там вообще фигурирует блокчейн и какие выгоды дает вашим клиентам, почему они пользуются этим сервисом. Четыре года назад у нас возникла идея создать дисконную систему для автомобилистов, где каждый человек, у которого есть автомобиль, либо он хочет купить автомобиль, он заходит на платформу и может воспользоваться какими-то привилегиями. Все, что связано с обслуживанием, содержанием, покупкой автомобиля, он может делать через платформу и получать какие-то выгоды. За эти четыре года наша платформа очень резко изменилась, и мы из автомобильной тематики очень давно переросли, и начали очень быстро развиваться, пользователи начали использовать наш сервис, и он для них показался очень выгодный, очень интересный, очень перспективный. И мы переросли из автомобильной тематики в абсолютно с огромными возможностями платформу. У тебя автомобильный бэкграунд какой-то, почему именно автоклуб? Вот я вообще очень давно в автомобильной теме занимался и продажей автомобилей, и поставкой из Японии автомобилей, то есть очень большой конечно, опыт у меня автомобильного бизнеса. И я очень долго думал над тем, как можно интернет-магазин свой масштабировать. И у меня интернет-магазин был в Барнауле, но я не мог развиться дальше Алтайского края. И у нас возникла идея сделать виртуальный продукт как платформу привилегий, дисконную систему для автомобилистов. Буквально за первый год мы очень быстро переросли с автомобильной темы, пользователи начали подключаться и говорить, а почему только тема? Ну и мы пошли по пути им создания от потребителя. И этот принцип мы используем постоянно в работе, то есть изучаем, что надо людям, какие есть потребности, какие есть запросы. В итоге за эти четыре года мы сейчас создали кэшбэк-сервис, на котором можно купить абсолютно любые товары и услуги. Все, чем человек пользуется каждый день. Ну, стратегия уйти из нишевой темы, какую-то более широкую она сработала или люди не совсем понимают? Ну, сейчас сталкиваемся с такими проблемами, то, что прямые ассоциации у человека все равно есть авто и есть непонимание, чем компания занимается. Но когда мы с тобой сидим вдвоем, общаемся, мне достаточно легко тебе объяснить, в чем идея компании, в чем смысл и какие преимущества ты можешь получить от компании. Когда мы с тобой коммуникацию выстраиваем в интернете, то, конечно, человеку за... 15 секунд очень тяжело донести информацию, кто мы. И у нас сейчас возник вопрос, что мы сейчас ведем ребрендинг, ренейминг, то есть мы меняем стратегию компании. Мы, по сути, за эти четыре года протестировали продукт, мы очень четко поняли, что мы делаем, куда мы движемся и как нам необходимо дальше развиваться, для того, чтобы наш проект развивался еще сильнее, еще лучше, еще больше пользы давал людям. То есть мы сейчас 1 июня празднуем в Сочи 4-летие компании, у нас день рождения, где мы представляем людям новую стратегию развития компании, новый бренд, новое обличие, брендбук. То есть мы меняем полностью компанию. Соответственно, у нас сейчас идет очень такая серьезная работа по модернизации, по строительству нового сайта, нового мобильного приложения, новые сервисы. И а, самое главное, задал вопрос, да, почему тут блокчейн? Самый первый такой момент, который мы решили внедрить в компанию, это как раз таки блокчейн-технологии, мы решили оцифровать проект. Больше 650 тысяч человек мы зарегистрировали за последние полгода. До этого у нас аудитория очень медленно развивалась, мы ее не, не растили, ни в интернете рекламы не было, и наверняка многие зрители нас вот до сих, даже, наверное, не слышали вообще, кто мы. Да? потому что у нас задача была создать продукт, его протестировать, выявить у пользователей, какие сильные стороны, какие слабые. Получить фидбэк от, от людей и архитектура развития проекта спроектирована таким образом, что сам человек может выстраивать коммуникации с компанией и делать для себя удобные сервисы. 35 стран пользователей у нас сейчас уже есть, они говорят нам, нам неудобно пользоваться рублем кошельком в Европе, в Индии, то есть, конвертация, да, то есть проблема конвертации. Компании, от которых они могут получать скидки сейчас глобальны, да? они в Европе и в других странах уже есть, работают. Да, у нас есть у нас международные партнеры. Вот буквально вчера я разговаривал с одним еще очень крупным кэшбэк-сервисом из Лондона. Тоже мы планируем объединяться. То есть мы идем по такому пути содружества и объединения. Никогда не пользовался кэшбэк-сервисами. Может, как для такого, наверное, обывателя или человек, который не в теме, почему имеет смысл мне идти в кэшбэк-сервис? То есть что там дешевле, насколько дешевле, чем, допустим, если я пойду в тот же компанию? Я так понимаю, какие у вас сферы не только автомобильные сейчас уже вот. просто приведи пример, что можно купить дешевле, чем где за этого сервиса, например. К примеру я вчера планировал поиску в Корею. Я открываю наш сайт, зашел на нем, зарегистрировался, ищу авиаперевозчика, перехожу с нашего сайта на Skyscanner, покупаю билеты. Если у меня есть какие-то бонусы, там привилегии от Skyscanner, они мне также копятся, и покупаю билеты у любого оператора, там Аэрофлот, СС7, там неважно, я Аэрофлот купил. То есть мне начислились бонусы Аэрофлота, еще кэшбэк с нашего сайта возвращается мне в личный кабинет. Какой кэшбэк, кэшбэк на билеты? От 1 до 5% процентов в среднем, то есть в зависимости от оператора, от билетов, то есть там очень разные абсолютно ага. условия. То есть, надо смотреть на а сайте А Самый аэрофлот есть. вам комиссию платит? Или вы как-то на комиссиях там организовываете бонус, который вы это можете делать? Как агенты мы, получается? То есть мы таким образом подключаем бизнес, и бизнес платит кэшбэк. То есть для него это реклама. Угу. Мы платформа, которая объединяет потребителей и объединяет бизнес. Плюс ты можешь кому-то рекомендовать, я же сказал, у нас реферальной системы. Какие самые известные компании у вас сейчас из таких массового потребления? Мегафон, связь. Теле 2, Билайн, сотовая связь. И сегодня мы первая компания российская, которая сделала кэшбэк-сервис на сотовую связь еще и по многоуровневому маркетингу. Знаешь, как система сетевого маркетинга, только она добровольная абсолютно, не навязана, никому ничего не надо продавать, впаривать, нет системы обязательных закупок. Вот мы сегодня это реализовали. В смысле, ты имеешь в виду, что я как партнер рекомендовал кому-то пользоваться сотовой связью, и получается, подо мной они также выстраивают какую-то там структуру? Ну, у нас как... есть мобильное приложение. Да, да. Я открываю мобильное приложение сейчас. Я тебе даю реферальную ссылку свою. Дальше заходишь на сайт да. после простой, про прохождения простой регистрации, выбираешь корпоративную мобильную связь, заказываешь себе сим-карту. Ты уже выбираешь тариф себе, который, в принципе, он такой же, как в салоне связи, только дешевле. Уже скидки. но там до 50%. Где-то 20%, где-то 30%, где-то 50%. Ты покупаешь себе этот тариф, ты уже платишь меньше, тебе это уже выгодно. И с каждой абонентской платы, ты каждый месяц я буду получать определенный процент. У, тип, у каждого пользователя, который регистрируется на сайте, у него есть своя реферальная ссылка в личном кабинете. А дальше ты эту ссылку даешь своему другу. Говоришь: слушай, вот. Я взял корпоративный тариф, плачу меньше денег, чем платил. Бери то же самое. Ему это выгодно. Ты с него начинаешь зарабатывать. И я, получается, зарабатываю с него, с тебя. Вот, мне приходится абонентской платы. Он рекомендует кому-то еще. У нас таким образом 9 реферальная сеть выстроена. Понимаешь, что можно использовать это в продукты, можно каким-то образом. Это можно как-то на бирже. У каждого пользователя свой кошелек. Ты нажимаешь кнопку Вывести средства, тебе на банковскую карту деньги приходят. А, даже так. Да. Работает сейчас вся эта система централизованным образом. Это все через наш сервер идет. Мы ее переводим примерно через два месяца, переводим на блокчейн. Сейчас идет тестирование у нас полностью. Поскольку у нас реально действующий бизнес, уже четыре года и работаем, да, мы не можем в один день по щелчку пальца перейти резко систему. То есть мы ее постепенно-постепенно переводим. Да, да, да. То есть мы, проводя ICO сегодня, мы оцифровываем компанию. Люди, покупающие токены, они получают электронные деньги да, в виде крипты, которые постепенно мы вот заводим ну, на блокчейн. Ну, ну, ну, она по, по смарт-контрактам сама там распределяется, кому нужно. Прикольно. Ребята, под этим видео напишем ссылку, по которой вы можете зарегистрироваться в сервисе и потестировать, и сравнить сами. Пишите в комментариях о вашем опыте, который вы получили от приложения со, с, с кэшбэком. Самое главное, пишите, что мне нравится. Мы, исходя из из этого фидбэка из этой информации будем сервис улучшать и перестраивать нам это очень важно наша задача убрать множество дисконтных карт которые у нас есть да вот мы ходим в каждый магазин на везде идут скидочные карты мы это убираем да. все это интегрируем мобильное приложение у нас много банковских карт мы тоже самое это все убираем уходим вообще от карты интегрируем все это в приложение и повышаем безопасность за счет технологии блокчейн и сегодня мы по сути первая компания которая может и уже реализовывать в жизни возможность оплаты крипто за любые товары и услуги каждый день то есть не просто просто как, допустим, битком люди рассчитываются, это просто в обмен какими-то активами, а где действительно это все работает через банк, где это работает официально, вот на сайте, где ты можешь тут же зайти там в Алиэкспресс и купить любой товар за крипту, а как это легализовать официально, как это сделать масштабно, вот самый главный вопрос, как это сделать так, чтобы это постоянно спокойно работало. Вот сегодня мы э, работаем над этой задачей, то есть у меня большой аналитический отдел, у нас большая команда разработчиков, у нас очень мощная платежная система, которую мы сейчас модернизируем и делаем, то есть это все в мобильном устройстве и все в одном месте в середине лета у нас будет релиз банковской карты твоя карта будет привязана к твоему личному счету и он за счет кстати криптовалютный счет он будет отображать твои фиатные средства на банке ты можешь абсолютно в любой банкомат прийти и снять любую сумму рассчитываться в любом абсолютном магазине причем в любом абсолютном магазине не имеющем отношения к нашей системе списывать крипту а ты платишь как бы рублями Я да, там Вообще хотя... получаешь кэшбэк обратно кэшбэк в крипте у нас есть уже четкое понимание как это юридически должно работать угу. с точки зрения бухгалтерии с точки зрения законодательства то есть это уже технология, по сути, у нас выработанная. Мы ее просто сейчас вот тестируем уже, можно так сказать. Вот в середине лета планируем уже анонс сделать и уже начинать первую карту раздавать. Нас, э, смотрит очень много предпринимателей и людей, которые хотели бы, наверное, с удовольствием продавать свои товары и услуги за криптовалюту. Ребят, поставьте лайк и в комментариях, напишите, у кого такой бизнес и кто хотел бы принимать крипту, но не знаю, где вы в каких вы странах находитесь. Но если бы вам позволили это делать, грубо говоря, на уровне правительства, да, напишите, кто за. И э, можешь вкратце рассказать для владельцев бизнеса и их выгоду, их составляющую вот, мотивацию подключения к вам, сколько они могут клиентов получить дополнительно, какие скидки им нужно давать, не загонит ли их это в минус, потому что многие бизнесы, к которым купонаторы приходили и говорили, давайте, вот вы-то к нам придете на Leon, там или на Группон, вам нужно сейчас сделать минус 50%, они говорят, да, да у нас только маржинальности знаем, нет, вы что хотите, хотите, типа, чтобы мы обанкротились? Вот твое видение, ты общаешься с бизнесами по всему миру, которых ты подключаешь да, к системе, расскажи просто, как ты это видишь. Купонная вот эта история, она немножко вымирает не только нашей стране, но и по всему миру. Почему? Потому что купон это ну, как бы способ привлечения клиента, кэшбэк это система не просто даже привлечения клиента, а система удержания клиента. То есть это такая некая программа лояльности. Он выгоден пользователям, он выгоден бизнесу. То есть сегодня мы на платформе создаем такую экосистему, с которой выгодно и потребителям, и выгодна бизнесу. Бизнесу нужны кто? Нужны клиенты, а клиентам нужны скидки. Мы определяем у бизнеса, какие скидки он готов давать, чтобы это было не в ущерб бизнесу, было выгодно, и какой размер скидки будет выгоден пользователю. Все. вот это единственный фактор, который нам важен. Вот наше отличие от конкурентов и от всего того, что есть на рынке, то, что мы сегодня предоставляем не моносервис, а разносторонний многофункциональный сервис все в одном месте. Для бизнеса это не просто клиенты, это и мобильная программа лояльности, то есть это бесплатное мобильное приложение для бизнеса. То есть очень много продуктов, которые мы сегодня создаем, которые мы даем бизнесу для того, чтобы он делал более эффективное взаимодействие, строился с клиентами. А что за тема у вас с розыгрышем автомобиля? Расскажи, что нужно сделать пользователям вашим, чтобы участвовать в розыгрыше? Может быть, кто-то из наших зрителей сейчас захочет тоже поучаствовать? А каждый из вас может поучаствовать в нашем ICO покупают токены. Мы даем дополнительно каждому пользователю, кто покупает токены, даем ID-шник. И, соответственно, на дне рождения компании вот эти номера ID будут участвовать в розыгрыше сразу трех автомобилей. Кстати, я думаю, ссылку внизу дадим, там подробные условия и описания трех автомобилей. Помимо этого мы разыгрываем вот такой MacBook Pro и вот таких вот 8 телефонов iPhone X. Разные условия, они есть, там минимум на 15 долларов купить, и вы можете поучаствовать в розыгрыше дрифтового автомобиля заряженного Nissan Z350. Это акция, нас совместно с крупным таким дрифтовым движением российский дрифт альянс помимо этого мы для тех людей кто может быть не любит гонять не любит дрифтовую езду мы разыграем два автомобиля toyota corolla новый toyota corolla стоимостью по миллион двести каждая одну toyota corolla вы можете выиграть купив всего лишь на 100 долларов все токенов и у нас прям в прямом эфире будет проходить конкурс и второй автомобиль можно выиграть купив себе токенов от 10 тысяч долларов соответственно выиграть королу, купив себе на 10 тысяч долларов шансов намного больше потому что таких людей меньше то есть шансы увеличиваются мы специально сделали такие три абсолютно разных конкурса для абсолютно разных целевых аудиторий ребят участвуйте ссылка будет в описании есть шанс выиграть тачку или продукцию яблочную. да да это очень легко сделать и, и причем даже есть многие скажут о это там нам развод за 100 долларов там машину точно не выиграть но ну, вы покупаете все токены вы уже выигрываете Покупайте токены, получайте сейчас их с бонусами, с процентами, потом, пожалуйста, вы можете с ними делать все, что угодно, покупать товары и услуги. Выиграл ты автомобиль, там выиграл приз какой-то, блин, круто, дополнительный стимул. Команда этих ребят делает крипту наиболее, скажем, таким массовым продуктом, потому что сейчас особо не каждый владелец битка может взять что-нибудь купить, это сложно реально, там найти ресторан где-то в каком-то другом городе, там, в Европе или там на Западе. У нас, тем более, это не развито. Если через эту платформу можно будет пользоваться и покупать услуги тех компаний, которыми пользуемся каждый день. Это сильный шаг, я считаю, в массовом продвижении тематики блокчейна. Друзья, ну что, хочется подвести итоги в нашей сегодняшней встречи. Мы всегда за то, чтобы блокчейн-технологии двигались очень быстро, и круто, что есть такие ребята, которые помогают своими сервисами, продуктами в массы затащить крипту и позволить ее тратить, и получать на бонусы какие-то дивиденды с этого, зарабатывать, если ваши друзья пользуются реферальные ссылки, партнерки это, я не знаю, еще динозавры, мне кажется со время динозавры, вся эта штука работает просто все делают, делают по-разному, да, мне нравится я к этому отношусь нормально, потому что мы сами делаем постоянно партнерки, у нас очень много бизнесов, с кем мы работаем по партнерке, да, и мы сами платим постоянно, когда к нам приводят клиентов или еще что-то, это нормальная история для меня самое главное, чтобы за всем этим маркетингом стоял сильный продукт если действительно это выгодно, если пользователи пользуются, если есть обороты, и они постоянно растут, как ты говоришь, что увеличили оборот компании там, больше, чем в два раза. Это уже показатель того, что людям это нужно. Значит, это ну, самое главное. Дорогие зрители, подключайтесь. Ссылка в описании, подключайтесь к нашему движению. Помогайте сделать нам вместе его лучше. И вместе с нами экономите и зарабатывайте. Поехали дальше. До да, встречи.